здравствуйте и добро пожаловать на сеанс гипноза этот аудиофайл создан специально для студии прямого внушения пожалуйста не прослушивайте эту запись во время вождения или любой другой ситуации где требуется абсолютная концентрация вашего внимания меня зовут Максим Величко, я являюсь дипломированным специалистом в области психического здоровья. Уже более 10 лет применяю внушения для улучшения психосоматического здоровья. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, найдите комфортное место где вы бы могли полностью расслабиться. Для этого подойдет удобное кресло, диван или кровать, где ваше тело могло бы ощутить полное расслабление. Этот Сеанс гипноза называется «Сбросить лишний вес». Часть первая. Уменьшение неумеренного аппетита. Закройте глаза и направьте все внимание на ваши руки. Почувствуйте, как они постепенно успокаиваются и становятся как будто мягкими, сонными. А теперь... Потянитесь на спине. Немного разведите ноги в стороны, так, чтобы они не касались друг друга. Руки вытяните свободно вдоль всего вашего тела. Положите их ладонями вниз, сделайте так, чтобы пальцы стали полностью расслаблены и лежали прямо. Теперь глубоко вдохните и наполните свои легкие потоком воздуха. Затем медленно и свободно выдохните. Представьте, что ваше тело начинает засыпать по мере его расслабления. Чем лучше расслаблено ваше тело, тем мягче и спокойнее этот сон. Теперь выдохните еще раз. Делайте это еще глубже, чем первый. Вдохните столько воздуха, сколько могут вместить ваши легкие. Медленно выдохните. Сейчас вы просто Успокаивайтесь и засыпайте. Хочу напомнить вам, что это необычный сон. Он является целебным воздействием. Вы продолжаете слышать мой голос и концентрировать свое внимание на сказанном. Теперь позвольте вашим векам плотно закрыться. Пусть ваши веки будут словно промазаны неким волшебным клеем, который делает их плотно слипшимися, а глаза полностью расслабленными. Теперь ваши веки закрыты качественно и плотно, а глаза глубоко расслаблены. Фокус внимания при этом остается очень ясным, качественным. Убедитесь еще один раз, что веки сомкнулись достаточно хорошо, и мы можем дальше продолжить наш сеанс. Пожалуйста, держите веки расслабленными, пока не попрошу, чтобы вы их снова открыли. Я попрошу вас мысленно нарисовать картину и представить в ней, что вы смотрите на мышцы пальцев вашей левой ноги. В вашем воображении следуйте за мышцами, которые идут от кончиков пальцев левой стопы через ее свод, поднимаясь до пятки. Теперь просто расслабьте эти мышцы. Они станут мягкими и ленивыми. Пускай они растянутся и ослабнут, словно горстка ненатянутых резинок. Теперь, когда мышцы начали расслабляться, просто позвольте вашему сознанию тоже расслабиться. Позвольте своему сознанию свободно блуждать в любом направлении. Пусть оно в настоящий момент следует за приятными картинками, возникающими внутри вашего воображения. А теперь позвольте расслаблению растечься еще выше, от пятки, огибая всю голень до левого колена. В этот момент все икроножные мышцы становятся свободными и расслабленными. Прошу вас расслабить в этом месте ногу так, словно она становится более тяжелой, настолько тяжелой, что просто утопает под своим весом, словно проваливается. Все ваше напряжение в этот момент исчезает вы просто расслабляетесь все больше и больше используя для расслабления каждый свой выдох и каждый вдох Начните дышать действительно глубоко. Дышите теперь так же, как дышите каждую ночь, когда вы глубоко и мягко отдыхаете или спите. Только представьте, что вы оказывается можете видеть свое дыхание в виде белого тумана, который исходит из ваших ноздрей. Каждый раз, когда вы выдыхаете этот белый туман, вы освобождаете себя от внутреннего напряжения и погружаетесь глубже и глубже в сонливую расслабленность. Теперь начните расслаблять все мышцы, проходящие от колена вдоль левого бедра вверх. Постепенно освобождайте их от накопившегося там напряжения. Постепенно разрешите всей левой ноге стать мягче и свободнее. Словно в этот момент вы выливаете в нее приятную тяжесть. Теперь, когда кожа и мышцы ноги хорошо расслаблены, позвольте этому чувству продвинуться чуть дальше, выше и глубже. Ощутите насколько по всей ноге стало мягко, тепло. И легко мысленно оцените это качественное приятное состояние глубокого расслабления, Теперь позвольте волне этого комфортного расслабления, начавшегося с пальцев вашей левой ноги, всего лишь несколько минут назад. Позвольте перейти ему в пальцы правой ноги. Сейчас расслабьте все мышцы, проходящие от и выше к колену. Разрешите этому расслаблению заполнять все внутреннее пространство выше к бедру. Медленно погружайтесь в это комфортное расслабление. Все глубже и глубже. Все дальше и приятнее. Делайте это состояние максимально приятным. Полностью ощутите его комфорт. Каждым звуком моего голоса погружайтесь в это расслабленное состояние все глубже и глубже, словно опускайтесь в сон. Погружайтесь в это расслабленное состояние все глубже и глубже. Словно отправляйтесь в приятный, нежный, мягкий сон. Сейчас максимально освободите свое тело, от сознательного контроля. Пускай это приятное и качественное расслабление перейдет на все ваше тело, все ваше внутреннее пространство Наполните приятным, ровным чувством легкости, свободы и покоя. Все, что от вас требуется в этом мгновении, так это просто быть сторонним наблюдателем. Просто следить за волной этого спокойствия, протекающего вдоль всего вашего тела. От макушки до кончиков пальцев ног. Волна расслабления и покоя. Она накрывает ваше тело, неся с собой спокойствие и легкость. Люди, которые испытывают непреодолимое желание что-то съесть, это не обязательно обжоры. Очень часто это люди в поиске и в поиске внутреннего понимания. Прежде чем мы начнем применять внушение, я хочу, чтобы вы усвоили один закон. Любая невротическая проблема имеет свое подсознательное начало. А лишний вес – это чаще всего именно невротическая проблема. Человеческий страх в своей основе имеет разные причины. Но по большому факту это всегда один и тот же тип страха. Этот страх, когда поселятся внутри, всегда начинает разрушать уверенность и покой. Чувство безопасности при этом начинает отодвигаться все дальше и дальше. Оно словно уходит от человека. Чтобы сберечь это важное Ощущение безопасности многие люди начинают просто есть. Такое поведение ослабляет их страх, таящийся в глубинах подсознания. Находить защиту от проблем в оральном удовольствии – это распространенный способ совладания с опасностью. Он привязан к поведению взрослого с самого раннего детства. Подобно как болеющие алкогольной зависимостью и наркоманией, человек с перееданием развивает устойчивость к желаемому. В этот момент еда для его подсознания становится наиболее желаемым объектом. Зависимый человек постоянно требует увеличения дозы, а в случае с едой увеличение порции. Наступает такой момент, когда требуется все больше и больше еды. Так еда помогает снимать внутреннее напряжение. Уже сам факт потребления больших порций на определенном этапе становится причиной внутреннего напряжения. Голова умом всегда понимает эту проблему, но воля словно куда-то растворяется, если вопрос касается употребления еды. Часть людей имеющих лишние килограммы, всегда обладали правильным весом, и вопрос похудания не вставал перед ними. Всего лишь одна причина изменила их стройный образ до неузнаваемости. Человек словно потерял внутреннее спокойствие. В его голове застряла идея низкой уверенности в том, что он сможет быть, как и раньше, стройным. В основе такой пищевой трагедии может находиться абсолютно разные причины. Низкая самооценка, депрессивные переживания, проблемы с ответственностью, или даже чувство вины. А может это просто желание добавить себе значимости, или банальная неспособность соответствовать чьим-то ожиданиям. И все это уже становится не так и важно, потому как все перечисленные мной причины не просто говорят, а кричат о том, что нарушен фундаментальный принцип построения отношений, обычных отношений между людьми, и страдает, прежде всего, доверие. Получается так, что словно на границе своего тела, Прямо по его краю. Вы начинаете строить защитную оболочку. Отделяющую вас от угнетающих отношений. Строите границу более четкую. Более значимую более плотную более толстую словно глубоко на подсознательном уровне кто-то распахнул волшебную шкатулку где все это время должно было бы твое доверие и оно просто вылетело его стало меньше а теперь оно не может найти дорогу место где оно должно было бы быть и сегодня мы вместе укажем ему путь обратно. Прямо сейчас мы поставим доверие на место. Мы вернем его обратно. Мы восполним эту потерю. я хочу, чтобы ты помнил, что внутри тебя есть все то, что нужно для успеха. Этот сеанс гипноза позволит тебе прямо сейчас общаться с твоим подсознанием. Самые глубинные ресурсы помогают тебе достичь желаемой цели и нормализовать свой вес. Сейчас в обратном порядке я буду вести счет от 5 до 1. И с каждой цифрой моего счета ты будешь следовать словно по волшебной лестнице, ведущей тебя к новому образу себя, такому, как тебе хотелось бы видеть, красивому и стройному, новому мощному образу тебя. В образу тебя нового человека. 1. Становясь на первую ступеньку, я хочу напомнить тебе, чтобы ты знал, у тебя есть все необходимое для успеха. И с этого момента ты уже не нуждаешься в еще одной интенсивной диете или очередном модном средстве похудеть. В твоем опыте были уже разные диеты, ты уже знаешь, что без самого главного изменения внутри себя, все это малоэффективно. Каждый очередной режим питания, составленный по твоему желанию, уже просто не работает. И если бы это все имело успех и работало, в этой записи не было бы необходимости. Прямо сейчас активируй свой внутренний ресурс, который сделает твое решение похудеть работающим и получающим результат прямо сейчас сделай это Два. Для подавления аппетита и эффективного похудения прямо сейчас начинаешь доверять своим врожденным способностям. Позволь своему подсознанию навести порядок с лишним весом, без твоего участия. Отпусти ситуацию. И избавься от напряжения, связанного с неумеренной едой. Еда, ее количество и как ты ее употребляешь с этого момента тебя беспокоит меньше всего. Меньше всего. Меньше всего. Прямо сейчас выбрось это напряжение из головы далеко назад, в то время, когда ты еще не мог доверять самому себе и своему телу. И своему телу. Чувствовать свой организм. Помни. Похудение – это вопрос обретения внутреннего равновесия и баланса. Именно такого, как есть у тебя сейчас, слушая этот сеанс. И эта уверенность и спокойствие останутся с тобой, даже по окончанию этой встречи. И открыв глаза с каждым шагом, эта уверенность будет закрепляться и нарастать внутри тебя. 3. Верить – это значит видеть. Человек всегда способен достичь того, чего, по его мнению, он может достичь. С сегодняшнего дня ты получаешь именно тот результат веся, в который ты искренне веришь и желаешь получить. И ты видишь этот результат в ближайшем, самом ближайшем будущем. Четко и ясно следуешь этому стройному образу себя. И я уже знаю, что ты можешь это сделать. И твой план похудения после прослушивания этого сеанса гипноза в любом случае сработает. Ты просто прямо сейчас делаешь качественные, лучшие, сильные мысли. И эти мысли меняют тебя в будущем. Ты становишься прямо сейчас лучше, чем было до нашей встречи, до нашего знакомства. Четыре. И перейдя на эту ступеньку, я хочу, чтобы ты заметила, что мы не используем давление и страх мы не обсуждаем рвоту, отвращение к еде и запреты, и ты освобождаешься от бесконечных повторений, заученных убеждений, придуманных кем-то, но не имеющих отношения к твоему личному успеху. Все это работало только временно. Прямо сейчас ты принимаешь исключительно позитивное внушение. Оно не выталкивается твоим сознанием. Оно остается с тобой навсегда и продолжает работать на уровне твоего самого глубокого подсознания. Словно невидимый ангел-хранитель ведет тебя по светлому пути и наставляет в тех моментах жизни, где ты испытываешь затруднения, где от тебя требуется осуществить выбор, где ты сомневаешься. Оно помогает тебе изнутри. В момент сомнения ты всегда будешь иметь правильное решение, подходящее твоему персональному плану похудания. 5. Если ты вообразишь это, то оно обязательно придет. Представь образ будущего себя здорового человека. Человека свободного от лишнего веса. Представь себе идеальный день твоего здорового питания. Представив все это, ты уже знаешь все, что следует сделать, чтобы стать здоровым едоком. Если тебе сложно представить, я попрошу тебя мысленно найти свою старую фотографию где ты с удобным весом. И прямо сейчас вспомни, как это было хорошо. Вспомни, насколько это было прекрасно и радовало тебя. Вспомни также, что тогда в жизни было по-другому. Что делалось иначе? Прямо сейчас разреши своему подсознанию часть тех воспоминаний, которые максимально подходят твоему новому плану похудания остаться в памяти как руководство к действию. А можешь просто подумать, как ты из будущего человек более взрослый и мудрый, обладающий правильным весом, передаешь действующий совет себе в настоящее время. И пройдя по этой волшебной лестнице, состоящей из пяти ступеней, ты уже стоишь максимально близко к своей цели, к своей мечте получить желаемый вес. Сейчас я сосчитаю от 10 до 50, и ты выйдешь из этого состояния отдохнувшим бодрым человеком, с позитивным настроем и уверенностью в завтрашнем дне. 10, 20, 30. И ты уже на полпути к моменту, когда все психические процессы будут работать в обычном режиме функционирования. 40. Как на космической ракете с форсированным двигателем. Влетаешь в тело и активируешь мышечный тонус. Делаешь глубокий вдох. Сжимаешь пальцы рук. Шевелишь пальчиками ног. Еще вдох. Делаешь выдох. Активируешь все тело. И на очередном из выдохов, когда убедишься, что тело полностью активировалось, восстановился тонус мышц, потянись вверх, словно после продолжительного отдыха или сна. Открой глаза, чтобы убедиться, что все у тебя хорошо и даже отлично». Наша встреча подошла к завершению. Сеанс гипноза проведен на основе авторских наработок врача-гипнотерапевта Максима Величко. Новые сеансы гипноза слушайте на канале Студия Прямого Внушения. Всего хорошего и до новых встреч!